Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем углубляться в космос. В течение тысяч лет астрономы могли исследовать только планеты нашей Солнечной системы. Первые планеты были обнаружены благодаря странному перемещению в ночном небе, отличающемуся от других звезд. Греки сначала именовали эти неправильные звезды странниками, называя их греческим словом Планан. На невероятно сложный характер планетарных систем впервые указал Галилео, исследовавший Юпитер через телескоп и заметивший, как небесные тела вращаются вокруг газового гиганта. В 94 году 20 -го века была обнаружена первая планета за пределами нашей солнечной системы доктор александр вольшан наблюдал необычные изменения в сигнале пульсара бета пикторис доказав существование нескольких планет в орбите начиная с этого момента были обнаружены еще по крайней мере 1888 экзопланет кардинально изменивших представление ученых о космосе способе формирования планет и даже развитие вселенной за 13 с лишним миллиардов лет самые необычные планеты во вселенной иногда похожи на плод научной Фантастики, чем на реально существующие небесные тела. Тем не менее, они реальны. Глиза 581с. Как и большинство других планет, она вращается вокруг своей собственной красной карликовой звезды. Это означает, что обращенная к звезде сторона является раскаленной, в то время как темная сторона постоянно заморожена. Тем не менее, ученые предполагают, что часть планеты вполне может быть пригодна для жизни. HD 106906b. Планета болтается в созвездии Южный Крест, приблизительно в 300 световых лет от Земли. Она в 11 раз превышает размер Юпитера и стала настоящим открытием современных астрономов. Несмотря на огромный размер, планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 20 раз больше пространства между Солнцем и Нептуном. Это делает ее одной из самых одиноких известных планет во Вселенной трес 2 б Эта планета близка по размеру Юпитеру и расположена на расстоянии примерно в 750 световых лет в орбите солнцеобразной звезды. Она поглощает настолько много света, что ученые считают ее самой темной планетой в известной вселенной. Несмотря на то, что это газовый гигант класса Юпитер, он отражает менее 1% света, в то время как Юпитер, кстати, 33%. В результате планета настолько темна что ее трудно обнаружить. HD 209458b, или Ассирис, располагается на расстоянии в 150 световых лет в созвездии Пегаса. Ассирис приблизительно на 30% больше Юпитера. Его орбита равна 1 1,8 расстояния от Меркурия до Солнца. Тепло и давление этой газовой планеты привели к значительному испарению различных атмосферных газов, исходящих из поля тяготения планеты. Ассирис ошеломил астрономов и экспертов по астрофизике, обнаруживших, как водород, Кислород и углерод утекают с планеты. Все это привело к появлению нового типа классификации хтонических. Корот-7b является скалистой планетой, обнаруженной в орбите другой звезды. Астрономы полагают, что когда-то он был гигантской газовой планетой, подобной Сатурну или же Нептуну. Прежде чем уровни атмосферы и газа понизились из-за непосредственной близости от звезды, вследствие того, что планета постоянно обращена к звезде лишь одной стороной, температура этой стороны составляет 2200 градусов по Цельсию, в то время как темная сторона заморожена до 176 градусов условия способствуют возникновению каменных дождей, когда расплавленные породы поднимаются в атмосферу под воздействием газов и, застывая, обрушиваются вниз. Хад п 1 по своим размерам превышает уран и плавает в воде. Только лишь благодаря этому планету можно назвать необычной. Является газовым гигантом по размеру в половину Юпитера. Данная планета вызвала бурные споры в залах академической астрономии. Классифицирована как «горячий Юпитер». Планета почти на 25% больше любых оценочных моделей. Астрофизики отчаянно пытаются найти причину, почему планета увеличилась вне установленной нормы g 147 b обнаружена в 2012 году, она находится на расстоянии в 400 световых лет от Земли и имеет систему планетарных колец, которые, внимание, в 200 раз превышают размер Сатурна. Кольцевая система настолько большая, что если бы у Сатурна были кольца подобного размера, они доминировали бы над небом Земли и были намного больше, чем полная Луна. Ученые наблюдали разрывы в кольцевых системах и предполагают, что это экзолуны, вращающие вокруг данной экзопланеты. Кольцевая система столь большая, что астрономы наблюдали 56-дневное затмение звезды. Глизе 436p. Ее размер примерно равен размеру Нептуна, и она примерно в 20 раз больше Земли, но ее орбита примерно в 23 раза ближе к звезде, нежели наша планета. Температура 438 градусов по Цельсию. Раскаленный лед держится на планете огромными силами тяготения. Они препятствуют тому, чтобы молекулы воды испарились и покинули планету. OGLE-2016-BLG-1195-LB. Я без понятия, зачем я зачитываю такие названия полностью. Ну так веселей. Ледяная планета расположена на расстоянии в 13 тысяч световых лет от нашей Солнечной системы. Температура на ее поверхности колеблется от минус 220 до минус 186 градусов по Цельсию. Поэтому планету иногда называют ледяным шаром. Полагают, что весь лед на ней состоит из пресной воды. Это хорошо, хоть и маловероятно, что мы сможем использовать ее в будущем. Held 9b – это самая горячая экзопланета, обнаруженная когда-либо, и она исчезает. Находясь на расстоянии 650 световых лет от нас, она расположена очень близко к своей звезде. Одна сторона повернута к звезде, а вторая нет. Газовый гигант примерно в три раза больше Юпитера, и там 4315 градусов по Цельсию. И, увы, но через несколько миллионов лет, Келт-9b сожжет все свои газы и исчезнет, оставив свою звезду в полном одиночестве. GT-1214b – это огромный водный мир, в три раза превышающий размер Земли и расположенный на расстоянии 42 световых года от нашей Солнечной системы. Масса всей воды, находящейся на поверхности Земли, составляет процента от ее массы, в то время как на этой планете – 10%, то есть в 200 раз больше. Думаю, всем известно, что самая глубокая часть нашего океана – это Марианская впадина. Предположительно, полагают, полагают, да, что на GJ-1214B есть океаны, глубина которых может достигать каких-то никчемных 1600 километров. Всегда есть дно, которое можно пробить еще дальше. Кеплер 16b. Кстати, много ли здесь любителей звездных войн? О, а никогда не думали, есть ли планета, подобная Татуину? Есть. Кеплер 16b. Это реальный аналог планеты Татуин. Произошло так потому, что эта планета единственная из когда-либо обнаруженных экзопланет, которая вращается в системе с двумя звездами. Масса планеты в 105 раз больше, чем Земля. Радиус больше в 8,5 раз. Атмосфера состоит из водорода, метана и небольшого количества гелия. Она от нас на расстоянии примерно в 200 световых лет и завершает оборот вокруг двух своих звезд за 627 земных лет. Кеплер-10b. Самая маленькая обнаруженная на сегодняшний день экзопланета и полагают, что ее поверхность покрыта океанами лавы. Расположена на расстоянии в 560 световых лет от Земли. Я является первой каменной планетой, найденной за пределами Солнечной системы. И данное открытие стало первым шагом современного человечества на пути будущего исследования далекого космоса. Температура достигает 1400 градусов по Цельсию. Под влиянием данной температуры камни на поверхности планеты плавятся, объединяются в обширные области и превращаются в огромные разрозненные океаны, разбросанные по поверхности планеты. Из-за высокой плотности планеты полагают, что Кеплер 10 содержит высокий процент железа, в результате чего лава имеет яркий красный оттенок. HD 189733p находится в 63 световых годах от нас и особенность ее заключается в том, что на ней идут стеклянные дожди, чтобы было понятней. Ветер может достигать на планете скорости в почти 9000 км в час. Атмосфера насыщена двуокисью кремния, заставляет облака планеты проливать жидкое стекло, которое, падая на поверхность, затвердевает. Из-за сильного ветра осколки летают горизонтально, разрезая все на своем пути. Хат P1b находится на расстоянии 450 световых лет от Земли созвездие созвездии Ящерицы, имеет самый большой радиус и наименьшую плотность среди известных экзопланет. Относится к классу горячих Юпитеров. Ее масса составляет 60% от массы Юпитера, а плотность всего лишь 290 кг на кубический метр, плюс-минус 30 кг. Кстати, это... Второе меньше плотности воды, из известных планет она самая легкая и скорее всего является газовым гигантом, который состоит преимущественно из водорода и гелия. ПСР 162026Б, либо Мафусаил, расположена в созвездии Скорпиона, мой знак, на расстоянии 12400 световых лет от Земли, является одной из самых древних из ныне известных экзопланет. По некоторым оценкам ее возраст может быть почти 13 миллиардов лет. Масса ее в 2,5 раза больше, чем у Юпитера, вращается вокруг необычной двойной системы, оба компонента которой скоревшие звезды, давно завершившие свою активную эволюцию. Эволюционную фазу. Скорее всего, Мафусаил – это газовый гигант без твердой поверхности. Полный оборот вокруг двойной звезды совершается за 100 лет, находясь от нее на расстоянии немногим больше, чем расстояние между Ураном и Солнцем. И, кстати, данная планета, если ничего не изменилось, ставит ученых в тупик тем, что, учитывая, что она всего лишь где-то, грубо говоря, на миллиард лет младше Вселенной, предполагают, что в то время не было материала для того, чтобы появлялись планеты. И на закуску, думаю, кто-то из вас уже слышал про такую. 55 канцрей Е, либо алмазная планета. Расположена в созвездии Рака на расстоянии примерно 40 световых лет от Земли. Она вдвое больше нашей планеты, а по массе превышает ее в 8 раз. Она в 64 раза ближе к своей звезде, нежели Земля к Солнцу. Любопытно то, что в составе планеты преобладает углерод, а также его модификации, графит и алмаз. В связи с этим, ученые предполагают, что планета, на одну треть состоит из алмазов. Исходя из этого, по предварительным расчетам, стоимость такой планеты с алмазами может составлять ну 26,9 нониллионов долларов. Странно звучит, да? В общем, это вот столько. 30 налей. На сим позвольте, откланяться Ставь же мне пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать? Алмазов тебе.